А перед началом видео хочу посоветовать группу The Long, данная группа влаживает крутые посты, проводит раздачу шапок, интер, аватарок, а также у них проходит конкурс на оружие. В общем я ссылку оставлю в описании на эту группу. Приятного просмотра. And everybody, everybody Everybody, everybody.